Студенческая команда Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета КФУ СПЕ Студент Чаптер получила награду Excellent Award. Награду вручает Международное сообщество инженеров-нефтяников Society of Petroleum Engineers. Студенческое сообщество КФУ признано одним из лучших в 2020 году. Сообщество инженеров-нефтяников нашего института СПЕ Студент Чаптер это международное сообщество которая базируется в Техасе, США, и в каждом университете есть его подразделение. Также и в КФУ. В этом году нам удалось получить награду Gold Award, которая получает 20% по всему миру. Показатель того, что наши старания напрасны, и мы будем стараться дальше повышать только наш уровень и получать только высшие награды. Команда КФУ «СПЕ Student Чаптер» за 2019 год организовала четвертую международную научную молодежную конференцию «Татарстан АПЭКСПРО-2020». В рамках конференции проводили экскурсии по научным лабораториям, организовали всероссийский нефтяной турнир и занимались популяризацией науки среди студентов. В течение года мы проводили различные конференции. Это в первую очередь международная конференция «Татарстан АПЭКСПРО». К нам приехало более 150 участников со всего мира. Также это всероссийский нефтяной турнир, который организовался впервые на всероссийском уровне. Было около 100 участников. И внутривузовские мероприятия, такие как баррель нефти, это тоже интеллектуальные игры. Конференция «Татарстан АПЕКС-ПРО» получила признание по всему миру. Благодаря этому каждый год в КФУ собираются будущие нефтяники, чтобы поделиться своими познаниями, идеями и обсудить их с коллегами и наставниками. Эльвира Зорина, Ленардо Влетяров, Универньюс.